Посмотрите, что я делаю, я прикрываюсь скалой, потому что скала это масса, а масса это, в общем, не знаю, что это, но оно должно нас прикрывать теоретически, а практически мы сейчас посмотрим, уходим. На самом деле это ротор, шикарный совершенно, а Тарамбер мы сейчас волну, просто пули сейчас так вот так и залетим, есть шанс, что она здесь и стоит, что-то здесь не так, но мы этим воспользуемся, мы уже выше облаков и продолжаем это делать. Святой Волк, ты видишь? Амулет ты мой. Глянь, посмотри. Во! Вот по самому краю облака. Вот нас пытаются сбросить, но мы не дадимся. Не дадим нас сбросить. С нами магическая сила, святое ускорение и мыслящий газ в баллоне. Друзья, поэтому мы победим. Кстати, давай потрогаем облако, Капайло. Открывай форточку, потрогай. Какое оно на ощупь? Это ты совсем руку высини, вот так вот, как я Друзья, мы трогаем облако, чтобы доказать, что оно не твердое Видите, облако мягкое Мягкое облако и мокрое Так что, все здесь понятно Поднимался до высоты 5800 метров Почему 5800? Потому что каждый умный человек знает, что после 5800 начинается небесный тверд И можно в нее стукнуться планером И все, бах-бах-бах и контент закончен. Самолеты, которые на дне летают, конечно, нарисованы, друзья. Любой здравомыслящий человек знает, что не может самолет летать так высоко. Там же воздуха нету, наверное. Вот. А мы 5 800 набираем. Нас там трясет очень сильно иногда. Мы должны постоянно менять волны. Постоянно маневрировать, чтобы нас не перехватили. Делаем обманные маневры. Опускаемся ниже облаков, друзья. И летим к очередному ротору хитрому я его знаю я знаю где эта магия живет наше дело правое мы боремся за жизнь в адских радарах нас сбросило с больших высот мотора у нас нет под нами город вейн в котором жители которого спят и не знают о всех сложностях мировых закулис и теории заговоров мы-то все с вами знаем друзья и видите, как я борюсь, чтобы донести вам правду. Чтобы наконец-то весь мир мыслящий узнал правду о плоской земле. Очень тяжело мне, друзья, очень. Видите, никак я не могу, мои приборы дрожат от усилий. Магический мыслящий газ из баллона пока временно не эксплуатируем, потому что осталось его немного. Поэтому рубимся, как есть, на внутренних силах и духовных скрепах. Бабанг! Мы должны перелететь очень хитрый и страшный горный хребет и попытаться взять ротор. Ротор очень опасный, скорость 200 км в час, планер трясет, крылья шевелятся. Наша высота 1700, 1600 будет критическая высота, с которой мы перестанем долетать до посадочных площадок. Мы должны быть очень осторожны. Святой Волк, ты там как? Давай. Помогай. Хапайлот, как ты там? Ты, главное, не бойся. Жестко идем, действительно, в сильный ротор. Я надеюсь в нем выбраться. Но это не точно. Но запасный вариант у нас есть. Мотор? Ну, помимо мотора мы... 400 метров еще как долетаем до нашего аэродрома Вот, у нас здесь критическая высота на самом деле полторы Вот, но Минус 5 метров в секунду ну, надо разворачиваться Если, может, мы в другом месте возьмем Но здесь пока не получается Отступаем, друзья Временно Потому что наше дело правое Мы все равно победим Но пока мы временно должны отступить Тащит к земле, очень сильно, причем тащит. <музыка> Ух ты ж, ах ты ж, Как нас колбасит, друзья? Это что-то с чем-то, ну вы сами все видите прекрасно. Рядом птица, что она здесь делает? Здесь же жиротвы нету. Что здесь можно кушать? На самом деле это, видимо, аркеоптерикс. Птица-прародитель всех птиц. Она пришла по нашу душу. Брешь птица. Настоящих пилотов так просто не взять. Смотрите, друзья, мне удалось взять поток. В этом страшном месте мне удалось все-таки взять поток. Мы пытаемся идти вверх. Нас швыряет. Нас колышет. Как правильно по-русски? калышит или колыхает? Нас калышит, не дружит с этими потоками. Но мы все равно, все равно лезем вверх. Оп. <смех> Я предполагаю, что вот сверху облака, Скорее всего, перед ним спрятали восходящий поток, который может вытащить нас выше, опять выше облаков. Вот картинка ротора, которую мы обрабатывали. Оп! Стрелки вверх! Мне нужно еще сделать один круг. Очень тяжело. Я почти теряю контроль над планером, от турбулентности. Что такое турбулентность? Это тоже магия. Это магия трясущегося воздуха, друзья. Вот он трясется, видите как? И этот воздух, как кипяток, нас трясет, но я опять вышел выше облаков. И сейчас я спрячусь в ламинарный восходящий поток. Что такое ламинарный восходящий поток? Конечно, тоже магия, только другая. Оп! 4 метра в секунду. Здесь, внизу, в этом лесу растут как раз правильные дубы. Их едят правильные свиньи, а по полям бегают лавандовым правильные единороги. Вот как раз тот, из которого моя шапочка сделана. Ну, в смысле, не из него сделана, из крови единорога девственника посмотрите, как это выглядит на экранах наше секретное оборудование освещенное винтиком и шпунтиком оно работает безотказно, друзья видите, я выше облаков даже несмотря на то, что враги сами знаете, с какого государства отключили GPS мы все равно на инерциальные системе отчета идем что такое инерциальная система отчета Ну, в общем, это тоже магия Такая хитрая магия, которая позволяет Каждый момент времени знать Вашу скорость Что с вами происходит Прогнозирует Восходящие потоки То есть объединение вот этих магий, друзья Дает то самое знание, которым мы пользуемся Секретное знание, да? Как летать без мотора Вы видите, что я поднимаюсь над облаками Без двигателя Но меня блокирует вы посмотрите, впереди выросли облака, так, чтобы мне не, не, не, не дать не дать протиснуться, но я оп, проскакиваю в щелку, выскакиваю на фронт этих облаков, сейчас я это сделаю, друзья, нас так просто не возьмешь, оп, вот оно, вот он момент истины, угу. да, мы это сделали, мы выскочили опять выше облаков, И здесь облака совсем другого толка, друзья. Ой. Ну пьет, пьет, да? Святой Волк, посмотри, как красиво 4,7-4,8 метра в секунду было Лифт ходит 0,7 метра в секунду 4,8 метра, ну, грубо говоря, 5 метров за секунду Это, ну, два этажа за секунду почти Ну, полтора Смотрите, как быстро мы идем вверх И вот это все дает нам шанс подняться, наконец-то к Посмотреть, как там небесный твердь После четырех. 72 километра в час ветер. Вправо подворачивай. Тихонечко. Друзья, мой копайлот, который сейчас пилотирует планер. Он тоже маг, начинающий категории. Я у него возьму ручку. Влево, посмотри, сформулирую, пожалуйста, откуда берется турбулентность. Что это такое? Всем известный факт. Турбулентность это оторвавшиеся куски небесной тверды, которые медленно опускаются. И мы с ними встречаемся в аспекте. Они такие, как медузы, только прозрачные. Иногда вырезаешься, и вот она, небесная твердь. Она не очень плотная, разрушается в последнее время. Я думаю, что она от света разрушается, друзья. Вот только что здесь, вот внизу, посмотрите, мы столкнулись с небесной твердью. Вы видели, да? Своими глазами видели, как наш планер э -э, штормило, била. Вы представляете, да? Вот воздух же, он, посмотрите, вот он же не твердый. Вот, потрогайте. Ну, как может воздух так бить планер? Вы понимаете, да, что это, это вот просто невозможно. Там, Может быть, какая-нибудь наука, так договорились, что воздух может колыхать планер, но ведь это не так. Все разумные люди, думающие-то, знают, что, что откуда берется. И вот видите, со мной настоящий маг начинающего начального уровня, который уже знает о том, откуда берется турбулентность. Это медузы небесной тверди, спускающиеся ближе к, плане, к поверхности Земли. Высота больше 4 километров И мы должны обязательно использовать мыслящий газ Который у нас в баллоне Вот у нас здесь баллоне не просто там какой-то воздух А у нас специальный газ вот Сейчас мы его вдыхаем Это позволяет нам улучшить работу нашего мозга Защищенного от воздействий внешних И соответственно лучше лететь чтобы не заблудиться в этом воздушном пространстве, но даже отсюда, друзья, даже с высоты 4,5 километра, вы прекрасно видите, что какая Земля, какой горизонт, такая Земля, посмотрите. Не может же iPhone ошибаться, посмотрите, как он ровно снимает горизонт вам. И в то же время, смотрите, я сейчас могу сделать весомость мой телефон <свист> так. <свист> да. так что вот вам законы физики <свист> молодежь учите физику радуйтесь э, научным знаниям и идите плоскоземельцы, я вас умоляю